Здравствуйте, меня зовут Макарина Татьяна, я из города Иваново. Сегодня я была на курсах мегастома направленной костной регенерации доктора Александра Витальевича Жаркова. Мне очень понравилось, узнала много нового, буду смелее использовать эти методы в работе. Мегастом молодец, идет ногу со временем.